Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это последний видеоролик в 2018 году на моем канале, потому что 3 июля я ухожу в армию и решил снять для вас последний видеоролик. Также я написал глобальную статью, которую я выложил в своем паблике, ссылка на паблике есть в описании под видео. Читайте, Вот, я тут рассказал всю свою историю от 10 до 18 года, как начинал играть в Вормикс как появился мой канал youtube вот и зачем мне все вот это нужно вот я обо всем написал здесь подробно максимально подробно если ты старый игрок и играешь очень давно то ты прослезишься потому что здесь я написал всю историю вормикса в целом максимально подробно то как оно есть параллельно писал и о себе как я развивался вместе с этой игрой ну статья идет очень то есть длится очень долго, если тебе читать не лень, то ты прочитаешь, потому что здесь реально годный контент. Уже люди оценили некоторые и прочитали ее полностью. Здесь вы можете найти абсолютно все. Все про старый, про новый Вормикс. Правда про новый я писал мало, потому что я очень мало играю в 2018 году, почти что не играю, но все равно там я написал кое-что. Здесь я выложу максимально подробно, как я развивался, как появился мой канал YouTube паблик, ну и обо всем, обо всем другом. Вы можете прочитать. Так что ссылка на паблик и статью будет в описании под видео. Вот. Теперь я буду тратить, тратить ключики свои буду тратить 300 ключиков даже давайте побольше 348 ключиков потрачу я буду получать 10 тысяч очков достижений и буду получать акваланг Вот. все таки надо как-то видеоролик этот сделать крутым поэтому я решил тратить ключики на нем также потом будем делать крафт на 30 тысяч вузов. на фейке не на фейке, а у друга на страничке, точнее, которую я набил сам. Я играл еще у друга. Набивал 30 тысяч вузов на супербоссах. Тупо на супербоссах, ребят, 30 тысяч вузов набил. Вот. И я буду тратить эти вузы на крафты. Начнем мы с ключиков, посмотрим, что мне выпадет. Хотя мне по сути ничего тут не нужно. Я Паштушными оружиями я давно не пользовался уже. Я из паштушных взял с собой только перевязки, токсины и вот эту вот фигню. Больше мне ничего не нужно было. Вот. Сейчас будем смотреть, что там вообще выпадает. Ради интереса. Мне это не нужно. Я просто ради интересов Также хочу получить хоть какие-то фузы, рубины. Посмотрим достижения за сезонки. Сколько мне дадут фузов, рубинов и так далее. В общем. 300 ключиков. Поехали, поехали. Ребята, это будет очень интересно. Так. Горящая тыква нафиг не нужна никому. Опять тыква. Мутаген мне очень нужен, потому что я еще не собрал. Я еще не собрал, ребятки. Облики раз, не все. Достижения за облики раз. Мне нужно будет. Три тыквы. О-о-о, горящая тыква. достижение, Нафиг не нужно никому. Гвоздевая. Гвоздевая. Это что такое? Повязка тигра из банды Якудца. Я вообще не в теме, я уже... В Вормикс не играю уже сколько? Полгода почти что. Я играл только на Гладиаторской арене. вы в курсе то, что мои ролики выходили на клизея в основном-то. Вот, и достижения всякие выполнял. Это негодный контент был. Я согласен, то, что я потерял актив на канале YouTube. Но я не стремился его набрать, потому что я знал то, что я не наберу его. Потому что я вхожу в армию. Надо было, так скажем, закрыть хвосты. В итоге я их не закрыл даже. Давайте дальше смотреть. Три рубина. Рубины мне нужны, ребята. Мутагены нужны. Это говно. Ну, как говно? Давайте посмотрим, что такое. Здоровье плюс 40, атака плюс 2, урон 5 60. Нет, это уже не актуальная вещь. Если бы они не добавили раньше, то... ради это более-менее что-то хотя бы из паштушных нормальное. Остальное все Вообще. Опа, достижение крот. Поиск оружия. Бураны, тоже хорошее оружие. Давайте сейчас раскрывать. Вызываю грант достижения. Так, дальше, дальше, дальше. Опять это фигня. Дайте меч глубин хотя бы. Так, так, так. Это очень... Ух! Это что такое? Пламя плающего зомби. Ну, это такое себе. Уже не актуально сейчас на этом. Так, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Рубин дали, это хорошо. Рубины нужны? Давайте, давайте. Опять этот шапку дают? Что такое? Третий раз дают. Меч к дубин дайте, меч хочу. О, щит какой-то дали. Так, сколько всего дают? Я вообще не понимаю, зачем это нужно пока что мне? Но гвоздевая, э, тыквы, они уже не актуальны, ребята, этими оружиями никто не пользуется, потому что их некуда просто брать в арсенал. Возможно, ими бы пользовались, если бы можно было брать в арсенал, но увы, сейчас они просто никому не нужны. Это просто так, они. А для прикола, так скажем. Так, давай, давай, давай. Как это все долго на самом деле. Меч глубин дали. Отлично. Ну, он мне не нужен, это просто так я хотел. Примерно 100 ключиков потратил я, и выпал меч глубин. Рупин. эти мутагены. Мутагены мне очень нужны. Зеркальный щит дали, или как он называется. Это жестко, это жестко. Мои фузы так и прут, на самом деле. Так, опять шапку дали. Говно, шапку дали. <laughs> так. Меч глубин дали по второму разу, это ж круто. Опять шапку дали. <laughs> мутаген, мутаген очень хорошо. Опять шапку. 400 фуз. Ой, сейчас фузики попрут. Бураны, бураны. Меч глубин третий раз дали, офигеть. Эмблема вормикса. Опа, опа, опа. А ну-ка давайте-ка сейчас еще. Сейчас 5 рубинов дадут, скорее всего, мне. Достижение максимальное. Межглубин дали. Жестко, жестко, жестко. Четыре раза межглубин выпал. Опять шапку дали. Это сколько можно? Опа, поиск оружия, горящая тыква, пять рубинов дали. Зашибись. Одобряю просто. Теперь тыква больше не будет попадаться мне. А, нет, попадается, смотрите, попадается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, что там еще дают? Что, все, что ли? То, что может выпасть мне. Эмблема. Что-то мало эмблемок. Дайте побольше эмблемок. А глубин дали опять, жестко, жестко они там. Опять рубин дали. То, что мне нужно, это рубины, мутагены и фузы. Остальное мне нафиг не нужно, ребята. <coughs> опа, опа, это хорошо. Опять рубинов здесь мутагены. Это хорошо, это одобряю. Опа, еще пять рубинов дали. Фузы дали. Все, видите, по одному дают уже. По одной. Мутагены пошли. Опа, еще 10, 5 рубинов дали. Рубиночки поперли у меня. Еще 5 рубинов дали. Все, все. Вот это пошло дело, пошло. Ну, а на этом я, наверное, остановлюсь, ребята. Все, хватит мне уже достижение этих я собрал а нет еще крот еще крот давайте крота любим еще эти крота один крот попался два крот мутагены еще крот мутагены ну-ка еще крот давай кроты Ну давай, крот, выпади мне. Вот еще крот. Фигня. Вот еще крот. Эмблемка, два крота. все, выпали. Ну давайте еще. Один, два, еще восемь ключиков я разберу. Рубин. Так, раз. 2, три, 4. 350 ключиков у меня остается И я больше не собираюсь тратить. Сколько же я всякого говна выбил, ребята. которые мне просто не нужно будет. Тут только вот и на бураны могут пригодиться, если бы я играл. Радиомачты могут пригодиться, если бы я тоже играл бы. Остальное мне, в принципе, не нужно. Потому что даются вот эти вот кроты всякие. Потом даются еще у нас что... Гвоздевые, э, тык вот эти все, причем обе, если раньше тыква, вот это была полезная штука, то сейчас она полное говно. Бураны и радиоматч, это более-менее нормальное оружие из сезонных. Ну а теперь я уже готов, ребята, получить достижение. Так, мутагены надо собрать. Мутагены, где мои мутагены, так... 930 эмблем у меня жестко жестко так мутагены расы давайте дракона так ну почти почти хватает трачу рубины ребята мне по сути не нужны рубины уже сейчас так давайте еще сейчас на робота соберу облики так раз два Так, так брать не буду, так, на дракона взяли, на демона взяли, на кота брать не буду. Носорога возьму. Так, сколько мне осталось там? Что-то как-то... Вы что, прикалываетесь? Мне столько рубинок не хватит. Да вы реально прикалываетесь. Ну-ка, страничку обновлю. Меня, походу, наебывают, ребята. Меня, походу, наебывают, потому что я же взял больше обликов раз. Вы меня реально наебать хотите? Достижение, мастер эволюции. А, Все, у меня еще рубины остались, даже. Все, поделиться, ребят, поделиться. Мастер эволюции. Я все-таки выбил достижение это. И у меня, ребята, 10 070 достижений. И могу взять акваланг. Потому что маргинстер мне по сути не нужен. Беру акваланг. Все. Акваланг. Ребята, акваланг. Так, все. Акваланг взяли. Теперь у меня есть акваланг. Что это такое? Смотрите, у меня осталось одно достижение в игре. Это... Нужно против ветра попасть. Остальные я все выполнил. Ну а теперь переходим к самому интересному. Крафт на 30 тысяч вузов. Ну что же, перешел я на страничку к своему другу. Сейчас я буду крафтить на 25 тысяч вузов. И возможно буду рубины тратить еще. Посмотрим сейчас, вот я. Так, подумаю, что крафтить сначала. Он сказал, что хочешь крафтить, потому что он не играет в ему все равно. Посмотрим, что можно скрафтить. У него есть легенды. Легендарный топор правящий, легендарный шлем сапера, легендарный, а этот не легендарный. Вот что у него тут? Жестокий у него сейчас. Да, давайте будем крафтить у него, что тут жестокий. Здесь яростный, давайте яростный будем крафтить. Один, два, три, четыре. Жестокий головной убор комиссара. Фигня какая-то получилась. Окей, okay, ладно, фигня. Давайте жестоко и крафтить будем что-нибудь так. Раз, два. Ну да, крафт был говно. Крафт был говно. Я хотел перекрафтить на эпике, на легенды, но не вышло. Но не вышло, ребята. Что-то как-то я быстро скрафтил. Да, надо было побольше, надо было как-то ин какую-то интригу внести, что ли, интригу. Но я не внес интригу никакую. Я захотел побыстрее скрафтить. Но хотя бы я выбил жестокое ему кое-что. Зачем, спросите вы? Да просто так. Он сказал крафт, Я крафтил. Жестокий главной убор комиссара выпал. И хотел я перекрафтить. Но не получилось. Но не получилось у меня. Что-то на этом, на этой страничке я вообще не везучий. Кто помнит, у меня был крафт на 100 тысяч вузов. Раз, два. Легендарный. Легендарный пылающий топор, ребята. Офигеть. Так, теперь поехали спецназ крафтить. У нас воздух... Офигеть, ребята. Я в шоке. Две легенды дали. Раз, два, три, четыре. Охренеть. Раз, два, три, четыре, пять. 4 легенды! О господи! 4 легенды, ребята! Где я выпил 4 легенды. Вот, а здесь 20 тысяч фузов и 8 рубинов и ни одной легенды. И даже жестокая только выпала у меня. Даже не эпичная, а жестокая выпала. На самом деле, либо я поторопился, либо надо было еще постараться, чтобы скрафтить что-то. Ну, у него так особо нечего крафтить, кроме как вот у него тут все. Можно было шлем огня крафтить, кстати. Тоже я тупанул. Да, можно было что-то еще. Я спаду у него все тут жестокое. Здесь он даже не прошел еще мастера и не скрафтил себе еще нефритовый а поглотитель. Да, не скрафтил он себе еще, но надеюсь он скрафтит, пока я буду в армии служить. Конечно же всем в армии уже насрал уже в душу. Неинтересно его играть уже, на самом деле, неинтересно. Вот. Так, ну что же, здесь закончил я. Тут я закончил, и теперь я расскажу, что ждет вас после армии. Точнее, чем я буду заниматься после армии, как будет развиваться мой канал YouTube. Об этом написал я отдельно. Такой параграф я выделил тут в своей статье. И сейчас я напишу, что будет после армии. Неизвестно, что будет с Вормиксом, буду снимать ли я его. Так же, как снимал раньше, то есть я снимал постоянно Вормикс. У меня был контент на канале 90% связан с Вормиксом. Там снимал Майнкрафт еще, там Сталкер снимал, но это так, это ерунда. Большая часть была с Вормикса связана. Вот. Из Вормикса я планирую оставить Вормикс. нуля точно будет, ребята, ожидайте. Вормикс с нуля буду продвигать. Выйдет крафт на 1 миллион фузов, ребята. Я буду крафтить все свои легенды. Сейчас у меня 5 или 6 легенд. Я буду крафтить все легенды на своей основе, как Решетила. Надеюсь, этого мне хватит, миллион фузов. И куча рубинов там будет еще у меня. Посмотрим. Надеюсь, что он будет, потому что не факт, то, что я дойду до миллиона фузов. Потому что могу спокойно психануть, либо не дойти туда спокойно, потому что не может играть на после армии и так далее э, вот боев по вормишу не будет скорее всего Потому что бои снимать мне не интересно уже и снимать там особо нечего на, на самом деле вот если они будут то я об этом вас оповещу э, заказы по вормишу на рубиновые лиги на боссов я тоже выполнять не буду Разве что какого-то легкого босса, или что легенькое такое, что я смогу. И что особо мне, в принципе, времени не отнимет. Вот. Разве что это. Планирую я, ребята, клан продвигать свой. Буду вести его в топ-10, или в топ-1 даже, посмотрим. Брать рубиновые лиги уже на своей основе. Не на заказ, а на своей основе просто. Играть на своей основе, как обычный игрок, а не как заказчик, я имею в виду, да. Я буду играть в, точнее, снимать и играть в игрушку Geometry Dash, которую я начал снимать в 2018 году, но которая так не набрала у меня особо просмотров много. Но я буду ее снимать ее, потому что... Потому что это крутая игрушка. Вот, я буду ее снимать. Скорее всего, в 2019 году я приобрету компьютер уже. у меня не будут лагать видосы, и я буду снимать стримы, но это мы еще увидим, это я не могу обещать ничего, но это мы еще увидим. Вот, как я написал тут, мне нельзя особо верить, потому что все мои проекты, которые я хотел э -э завершить, так скажем, завершить, я их сказал, завершу, я не завершил. Я не завершил на Колизее Вормикс нуля не доснял я, потому что мне бомбануло там, собственно говоря, об этом я выложил постик, опять же, который я написал э -э в... Сейчас мы найдем его так. Вот он мой постик Я тут сыграл очень хуёво последние там Катки Уже мне было в падлу играть Потому что Не было настроения Не было желания Я не успевал ничего Короче бомбануло И возможно я ролик выложу Это может, не выложу, может быть не выложу Может выложу Сейчас я не уверен, времени у меня мало пока, что я не знаю, успею я выложить его или нет, последний ролик по WarMix с нуля. Но если не выложу, то будете знать, что я не выложил, потому что я заранее говорю, то, что я не обещаю этот ролик выложить. Вот, я его не выложу, наверное. Хотя, может, и, может если я успею, то выложу, Ну, вряд ли, конечно, вряд ли я его успею выложить. Если не выложу, то уже потом я его выложу когда-нибудь. Ну, один ролик точно выйдет еще, там... Он у меня уже на канале есть, надо его просто опубликовать. Вот. Также все-таки не выполнил я достижение на видос я против Петра. Это было тоже в планах. Я знаю, что эти ролики очень неактуальные были. Я не стремился это. Я чисто снимаю, знаете, вот... Как бы даже для себя больше сейчас в последнее время. Вот. Если бы я снимал что-то такое оригинальное, то это бы набирало просмотры. Вот. Но к этому нужно подходить серьезно, ребята. И у меня реально после армии будет серьезное уже отношение к ютубу, ко всему этому. Потому что раз начал, значит начал уже как бы забрасывать я это не собираюсь делать. Вот. Я буду как-то продвигаться, либо что-то уже мутить новое. вот. Потому что вормикс уже я не знаю, каким он станет через год. Скорее всего, он не изменится. Или станет еще хуже, хотя куда уж хуже. Неизвестно, что сейчас с Вормиксом происходит, ребята. Может быть, он стал получше. Сейчас я не знаю, что с Вормиксом происходит. Актив есть какой-то, но маленький актив какой-то. Сейчас посмотрим кланы какие там. Вот. Сейчас разберем, что сейчас с Вормиксом стало. 18-й год все-таки у нас июль месяц. Давайте посмотрим легенды. Легенды как были, так они вроде бы и остались. Начал играть, а, нет, он забросил уже Борисенко. Голованский чуть-чуть начал играть, смотрю, он повысился рейтинг у него. Но остальные так и сидят вроде бы на месте. И не знаю, кто там играет сейчас, вот честно не знаю. Вот. Из легенд, по-моему, никто не играет вообще. И, ну, играют люди, но мало. Вот. Давайте кланы. Кланы. Ну что это такое? Хотя, смотрите, это неплохо. Это за один день. 77 тысяч рейтингов хозяева «Рапок» неплохо так идут. И завоеватели тоже неплохо идут. Однако другие кланы вообще отстают конкретно в два раза почти. Ну, тысяча рейтинга, ну это что-то смешно, ребят, тысячи рейтинга в клане это смешно. Я поэтому и говорю то, чтобы Вормикс стал не актуальным. Надо его либо как-то пиарить. Но из меня пиарщик никакой. Mm. И это надо делать разработчикам не мне. Я Вормикс не подниму с колен, никак уж точно. Даже Минаков не поднял. Хотя он обещал поднять с колен Вормикс. Марик не поднял его. Никто не поднял его. А я уж подниму, конечно же, туда. Вот. Поэтому либо я перейду на другие игры какие-то. как-то я постараюсь актив набрать другой. Но это я уже буду делать. Ну, серьезно к этому делу подходить буду. Да забыл я, ребят, что у меня бандикам был не крякнут. Я крякнул бандикам. И теперь могу снимать дальше. Очень меня бесит эта фигня с бандикамом. Нужно постоянно его крякать. Ненавижу я бандикам. Вот. Поэтому все плохо, в общем. Теперь у вас там будет иконка с бандикамом пол видео. Вот. Ну, что еще сказать? В принципе, ничего не сказать тут больше, потому что вроде бы то, что хотел, я снял сейчас уже. Из роликов на Ютубе выйдет 2-3 ролика, скорее всего, два даже. Этот ролик и еще один, который я уже снял, который на Ютубе. Третий ролик, не знаю, успею я выложить, не успею, потому что все, у меня уже поджимает время, завтра уже второе число. А 3 июля я уже все, ухожу в Армейку. Вот, после армейки посмотрим, может быть я изменюсь, мне будет станет похуй на Вормикс, на всю эту хуйню, чем я занимаюсь, может быть не похуй, но если будет не похуй, то я написал, в принципе, что вас ожидает в 2015 году, после армейки, чем буду заниматься, вот, буду покупать, может быть, где-то рекламу какую-то у ютуберов, посмотрим, посмотрим, да, да посмотрим. Ну что ж, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока. Подписываться не знаю, стоит ли. Потому что все-таки год не будет видосов моих. Всем пока, короче.